Друзья, подписывайтесь на канал Фантом TV. На этом канале вы найдете отличное прохождение игр, боеварфейс и много чего интересного. Каждый день как минимум два видео. Ссылки будут в описании. Всем привет, друзья! Добро mm -hmm. пожаловать на мой канал. Меня зовут Арби. И мы продолжаем проходить игру Чужие. Игра только началась и мы уже прячемся в шкафчике. В прошлой серии мы пытались взорвать их логово что-то у нас вроде получилось но эти твари выбрались наружу и теперь они ходят как в самом начале и нам нужно так найти корабль скорую ну пошли так у нас есть коктейль молотова это пока единственное оружие чем я могу их отпугивать Создадим еще. Чем больше, тем лучше. А, нет, нет, нет, нет коктейль. Да, нет, тура, коктейль. Так, ингредиентов не хватает. Ну, ничего страшного, пойдем по-тихому. А, Огнемет у нас, к сожалению, пока нету. Это не радует. Отличное оружие. Особенно против чужих. Так. Восстановить подачу энергии. Что там есть интересного? Ну что-то наверное да есть. Так. Ага. Так нам. Нам сюда. Что-то какой-то шум. Как будто кто-то что-то сверлит. Я постараюсь наши коктейли не тратить, но не знаю получится ли у меня это вообще. Так, этот уродец где-то лазит поблизости, но мы уже отсюда сваливаем, так что можно расслабиться. Так, собрать чертежи и создавайте, как обычно, оружие все равно есть инструмент. Не знаю для кого это пишут, но читать я не успеваю. Оо! Тут оживленненько. Я тут вижу, что один челнок уже вылетел. Его взял Марху. Так, куда нам? Оо, кик. Как нам тут нужно шестать-то? Так, налево. Эм. Сюда, наверное, толку нету, значит нужно налево. Ой, хорошо поработал. Опа. А, сюда можно, отлично. Так, тут наверняка будет. Надо братишка лазить. Так что надо будет быть осторожным. Ну, пошли. Тихо, тихо, тихо. Но надо здесь все смотреть. Может я найду топливо для огнемета, хотя я в этом не уверен. Так, мне нужно направо. Так, пошли. Этот тур. опа, понятно, эта дверь не работает, придется идти вот в обход. Ну отлично, меня это совсем не радует, так, вот, ничего, можно сказать для огнемета нету, так, шприц, о, и зачем мы это будем Ага. Открылась дверь. Так, так, так. И все, больше ничего? Очень плохо. О, тут кто-то валяется. Может у него есть что-то полезное. Патроны. Патроны нам не нужны. Так, ясно. Шли. У меня прям предчувствие, что этот уродик скоро появится. Или уроды? Так, вот. Че? блин еще и андроиды ну что ты... ты мне сказал меня здесь нету по-моему ты ошибся так а да, вот я трачу на вас сейчас Подожди. Так, ладно, часть я с ним? Ой, Вышел. Тишина. Тишина. Так, отлично. А, блин! Так, Копель молотого. Свалил отсюда давай по-резкому. А блин! Черт! Придется перепроходить. Твою за ногу! Так, где я? Ну, в принципе, недалеко. Андроиды убивать я не буду, я потому мистер, что шума кайма... много слишком. Хорошо, так, так, ладно, пойдем по-тихому. Постараемся, по крайней мере, так. Соберем все, что можно. Mm -hmm. Так, надо будет через андроида как-нибудь по пройти, потому что убив его мы создадим очень много шума, а это нам не нужно, так отлично, Заряженность, огнемет пусто, был бы огнемет я бы шел спокойно вообще. Он где-то ходит. Так, он вон там. Ну ладно. Пойдем по-тихому. Так, буду держать как коктейль на готове. Так-так-так, ну блин, сейчас появится андроид здесь. Так, вон он там стоит. Как мне через него пройти? он меня сдалека увидит, но все таки видимо придется его убить, говорит, да. Легко. да очень даже легко, честно говоря я не знаю как через него пройти не убивая. Да, иди сюда теперь. Не да я и не бегу пока. <связь> Блин, ты чё урод? Пройдет. Ты чё пинаешься? Придурок. Куда пройдемте, иди сам. Я ага, пошел ты. Я, короче, пойду вот так по-тихому. Так, прямо, прямо, прямо. Направо, пошли. Очень, очень, очень Вы тихо. Катись колбаской, придурок. отстанет от меня. Так, обходим вот эти люки. Под ними проходить очень вредно для здоровья. Так, вот мы куда-то пришли. Так, нам налево. Фух, возьму коктейль. На всякий случай. Так, отлично, я пришел. Куда дальше? А, найти скорую в госпитале. Так. Ты скоро? Нет, не скоро. Так, так, так, так. Ну, видимо, туда. Нет, устройство взлома слишком примитивное. И что, ну, Марло уже как-то выбрался? И что делать? Найти модификацию. Зу для URLD И где ее найти? Все тут же. А, вот. Отлично, все, давай уже хватит. Надеюсь, Андроид сюда не придет. Так, прекрасно. Теперь у нас пятизначный код, видимо, так. Раз, два, три, четыре и пять. Есть. Ух! я успел. Координаты я уже ввел, так что просто жми. А как же ты? Отлично. Я сваливаю, да? Жми давай уже. Хочу поскорее свалить отсюда. Так, так, так. Какой у них корабль-то, блин. Что за шум? Так, я куда-то свалил. Очень повезло, что Андроид медленно ходит. Я успел оттуда свалить, не создавая шума. Так, отлично. Мы куда-то приехали. Рикардо, слышишь? Ну, здесь, в принципе, то же самое, что было там, только немного страшнее, блин. Так, ладненько. Пошли дальше. Так, сначала осмотримся, может что полезное найдем. А, блин, здесь они тоже лазют Включить систему. Они седоры. А, что такое? Это не работает. Ну одна дверь только. Ладно, пошли. Так, что-то я чувствую, что их здесь будет еще больше. Так, меняй давай фонарики. Да че, слушать, давай <связать> слушать. Удача наконец-то нам улыбнулась. Последние пару лет мы едва сводим концы с концами. А бедная Анасидора уже сама напоминает погибшие корабли, которые мы ищем и обираем. И тут мы нашли самописец. На нем стоит имя Настрома. То есть это собственность вейланд Пьютани. А это значит... Будет награда. Но Марлоу предложил не спешить И попробовать найти сам Настрома Мы рассчитали траекторию выброса самописства Поймали сигнал бедствия И вот, летим туда Я Отлично. чувствую, что я Он всегда говорил так. С ним я не пропаду О, огнемет Это радует Это очень радует Ну, хотя немного, но все же Это... Огнемет. Я смогу отпугивать их немножко. Так Необходим код. Так, код должен быть здесь. О! Уже не Севастолинг. Вылученный сигнал. А, код 45.10. Ясно. Мы у Севастополя. Марлоу и Фостер проснулись первыми. 40. Выглядит она уже Сейчас мы должны на станцию на челноке. Отлично. Вот только мы с Миксом. Короче, это же нарушение карантина, так? Это его корабль и его жена. Короче, мы малость повздорили, и он разбил Миксу нос. Не знаю я, может, конечно, тамошние доктора и дадут ей зеленый свет. Открывай, дело... вернее включай. Высадки, не не Блин, я очень надеюсь, что этих чужих здесь нету. Хотя с ними весело. Есть от кого прятаться с... с андроидами не так. Они... Их можно убить. А... С ними. От них можно убежать спокойно. Спрятаться легко. Не то что от чужих. Так, сюда наверх заперто и чё? что-то не так да может не свалить отсюда ага, вот ну что что-то выезжает так какой-то терминал так число... о нет не то нажал. Так, ладно. Раз, два, три. Отлично. Со второго раза. Давай, давай, давай, открывайся. Блин, чё так шумно-то? Это так, дверь открывается, блин. Слышишь, что за корабль? Выключила основные системы корабля. Двери должны быть открыты. Надеюсь, извините. Так. М -м -м, налево тут что-то... Марлоу нигде нет. Тут что-то есть. Привет. А, здесь я был. Добро пожаловать на борт. Марлоу? Где ты, Марлоу? Спасибо, что включила питание. Теперь не придется делать это самому. Я отключил корабль ненадолго. Надо было тут кое-что сделать. Так, отлично. Куда дальше? Найти Марлоу. Ага. Ну там были какие-то двери, так что... Пойдем туда. Где наши друзья? Возможно, они остались на том корабле, ну, кто их знает. А может быть и здесь они. Уууу, ко а здесь а они буду будут точно. А, блин, ты чё, твою мать, свалила от меня. Ух, ненавижу эти крики, тварь. Значит, они здесь есть. Так, ладно. О, огнемет. Надеюсь, запасов у меня будет много. Так, есть еще проход туда, но он.. Нет, выключайся. Нам это не нужно. Так, проход туда закрытый. Войти в терминал. Да, посмотрим, что здесь есть. Анасидора? Говорит Уэйтс, начальник службы безопасности вот, ну. Севастополя. Официально я не могу разрешить вам причалить. Севастополь сейчас выводит из эксплуатации. А кремтовой безопасности я не могу принимать корабли сверхграфика. Но поскольку так. вы везете ценную находку, так. я готов допустить так. челнок с несколькими членами вашего экипажа. Отлично. Я знаю, что в этом случае по закону станцией причитается процент от награды. Урод. Ему лишь бы побыла заработать. Так. Отлично. Так, сейчас замутим один коктейль, хотя не вариант, нету. А, тот маленький уродец вы, выскочил неожиданно, поэтому я его огнеметом сжег. Ну, лучше было бы, если бы я его ударил молотком, своим. Не тратил бы на него. Этот огнемет. Я пытался спасти Фостера. Да, конечно. Привез его в на Севастополь. Нарушил все возможные правила. повел себя, как дурак. Дурак. Эту тварь нельзя победить, Рипли. Никак. Лучше с ней просто не встречаться. Надо уничтожить все следы. Как будто ничего не было. Не дать этой заразе распространиться. Не позволите ей добраться до человечества. Потому что иначе погибнут вообще все. Вейланд ютони, Да, узнаем, блин, что взорвали будет. бы вообще весь Утони. этот корабль, все эти корабли. Еще в космосе. И... Лучше, не знаю, вместе с этой Рипли... Человек 20 сдохнет, чем сдохнет все человечество. Но если есть вариант спасти, то, конечно, лучше так и сделать. Так. чувство что вот вот выпрыгнет так так так что тут у нас дверей по моему больше нету так что то пойдем прямо но сначала надо сохраниться Пешочком, пешочком, так. Так, там что-то есть. Э, здесь дверь закрыта. Пойдем тогда сразу туда. А, тут, блин, целая система. Так, сначала соберу все, что можно, а потом уж разберусь. С тем, что можно включить и отключить. И все больше ничего. Так, ладно. Не работает. Да, значит. Ну. Смахивает вон то внизу Добавлено эмблема на нашивку нацистов. Это для моей дочки.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 нам пришлось уничтожить корабль. Я жива. Сижу в спасательной капсуле очень далеко от дома. Мы взорвали настрома, потому что нельзя было позволить этому существу добраться до Земли. Правильно сделали. Я должна была защитить тебя. Ничего. За меня не волнуйся. Скоро я к тебе вернусь. Я очень тебя люблю. Отлично. Добрый момент спасла Аманду. О, господи. Ну все, хватит горевать уже. О, блин. Урод. Теперь ты понимаешь. И что ты собрался делать? Будешь Я взрывать? Я термоядерный реактор. Он превратится в атомную бомбу. Ты уничтожишь свой корабль и всю станцию. А также все следы этой инопланетной твари. Правильно. Другого выхода нет репли. Нельзя позволить ей выжить. И гребаные корпораты уж точно ее не получат. Не то они начнут все сначала. Послушайте! А давайте без этого! Нет! Марло! Не надо! Марло! Подожди! Давай уже взрывай все! Она все понимала. Она бы мне помогла. Думаешь, она бы хотела, чтобы человечки из корпорации поставили эту тварь себе на службу? Вот с этим что-то можно сделать? Настал! Выщите живые люди! Марло! Фостер среди них нет! Она погибла! Я убил свою любимую женщину! Ко а мне что нужно делать? Предупреждение. Перегрузка реактора. Вы должны открыть систему реактора. Что? Надо включить резервный генератор. Там должны быть три буквы. AUX. Я нашла! А мне что делать? Так, отключить систему реактора. Где мне это сделать? А, вот. Давай, давай, давай, давай, давай. Быстрее. Ну давай. Очень жаль это делать, но Хорошо. приходится. Вы, молодец. Теперь переключите управление на ручной режим. Нашли. я не вижу, где это? Есть, Тейлор, говорю вам. Да, он. Ну давай уже. Так, ясно, а, вот это, так, так, и где вот это, отлично. А, блин, не успел. Ладно, еще разок. Так, давай. Теперь по быстрому все сделаем. Так, готово? Хорошо. Вы молодец. Теперь переключите управление на ручной режим. Нашли? Я не вижу, где это? Есть, Тейлор. Говорю вам. Давай, давай, быстрее! Да, Так, вот, а, раз, два, три, четыре, а где вот, пошел, быстрее давай. Лично, блин, а могли спасти все человечество. Кто-то сейчас умрет. Предупреждение. Предупреждение. Предупреждение. Так, мне никуда идти не нужно, значит сдохнет только вот эта шкура. Будет взрыв, легко наверное трес, уже треснуло, сломается совсем, наверное. Ну, да, вот ломается, ломается. Так, я не понял. Опять? Так, что делать? -то? Спаситесь. Ну давай. Побежали. Я не заметил, что выскочило задание. Сюда. Бежим, бежим, бежим, бежим. Так, сюда. А -а -а. Ну остается только сюда. Так, куда? Сюда. Быстрее, быстрее, быстрее, шкура. вот держись. Нормальный такой взрыв. Так, куда дальше? Вот сюда. Вот и отлично. Надеюсь, все чужие тоже сдохнут. Черепанный челнок, и вали отсюда. Пришли, уничтожили, ушли. Отлично. Так, добрались куда-то за взрывы у нас полетели орбитальные стабилизаторы. Мы скоро рухнем. Куда рухнем? Я вызвать... А мне можно посмотреть? по нет. Шлюз из строя. Вся на... Так. А, связаться с Торренсом. Где, где, где, где? Где мне можно с ним связаться? Так, сюда. Севастополь, вы слышите? У вас с правого борта взорвался корабль. Арбитальные стабилизаторы с этой стороны просто снесло. Нам некуда причалить. Отлично. Что у вас происходит? Мы можем забрать выживших? Я держу канал открытым отбор. Давай, давай, открывайся. Так, отлично. Куда нам теперь? В приемную? Ну, матери наверное в приемную так так. да значит сюда нам нужно быстрее быстрее тем более здесь наши друзья чужие надо еще быть тихим добро пожаловать так Направо. А, Технобашня Лоренс. Ну, посмотрим. Он... Отвлекайте его внимание, вы можете применить более страшного врага. Центр связи Сиксон. Ну, я подумал, это наш Рикардо. Так. Сколько патронов ты потратил, придурок? Мог бы мне дать. Ясно, здесь по-любому будет. Так, я не туда пришел. Да? Да, не туда. Валим отсюда. Ожибочка вышла, прошу прощения. Быстрее, быстрее, быстрее. В этой серии толком чужих мы не увидели. Ну, ничего страшного следующее, я думаю, их будет достаточно. Так, ну, куда нам нужно идти? Что-то не могу найти. Так, здесь, если направо. Так, тут кто-то точно есть. Сейчас попробую зайти сюда сначала. Надо посмотреть, что здесь есть интересного. У нас проблемы. Пришли парни из Сиксоновской службы безопасности с пушками. Я спрятался под стол. Что им нужно? Торренс! Они слышали сообщение. Хотят связаться с капитаном, а потом наверняка угнать корабль. А смогут? Но внешней связи-то нет. Просто держись от них подальше. Это люди опасные, отчаянные. А, просто убить их нельзя, нет? Отчаянно. Так, вот они. Так, ладно, мне куда? А, мне нужно пройти туда. Значит, мне нужно сделать большой круг. Так, ладно, пошли. Ничего нормального нету. Так, так, так. Вон там они ходят. Надо по-тихому. О, вот он. Ух ты, да блин. Да вылезет оттуда, шкура. Ну да, как я себя тушил, они, конечно же, не видели. Так, это 80%. что? А, куда я пришел? Так, здесь лучше пока взять огнемет. А, я здесь был. Это место я помню. Так, что у тебя есть? Отлично. Так, надо подлечиться. Ладно, револьвер. И нам нужно прямо выйти здесь и пройти сюда. Ясно. Ну пошли тогда. Только нужно по -тихому. Так было надо. И это ты предложил, не я. Так. Вы где придурки? Что за свет такой? Зачем я, вообще на это подписался? я не знаю, что ты сюда вообще подписался, но лучше тебя сюда сваливать. И по-быстрому. Так. А ну без паники, так, вот он стоит. Щит сюда Фу, отлично мы дошли но куда так в эту шахту я по моему мог вылезти наверх да тут еще много андроидов было я от них прятался я помню да точно это то место да блин, так туда мне по моему не нужно. Я пройду сюда и сюда, отлично, как теперь. Отсюда? Орбитальные стабилизаторы функционируют на 60%. Так, надеюсь, здесь никого нету. Нету, отлично. Ну, ну ладно, сохранимся, друзья, и продолжим в следующей серии. А вы сейчас ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Там проходят конкурсы на шапки и на бесплатную рекламу в группе, вернее в ютубе, всем удачи и пока друзья, до скорых встреч.